Коллеги, еще раз всем добрый день. Позвольте все-таки уже начать наш сегодняшний вебинар. Время 11 часов в Москве. Вот, рада сегодня вас всех здесь приветствовать. Спасибо, что нашли ваше время для того, чтобы присутствовать сегодня в режиме онлайн. Хочу представиться. Зовут меня Герасима Ольга. В компании Ferron я отвечаю за группу таких товаров, как фитоосвещение, фитосветильники. Да? Поэтому сегодня я вам более подробно расскажу про наш ассортимент фитосветильников, про то, какие спектры все-таки лучше выбрать для определенных целей и чем каждый спектр друг от друга отличается. Да? Если у кого-то какие-то сомнения, вопросы еще есть на эту тему. Вот, с вашего позволения, наверное, все-таки я выключу камеру, да, Демонстрировать сегодня также буду в нашей светильнике, показывать, как они работают. Вот. Но а, начнем с презентации, а, а затем уже в камеру я буду подключаться. А, ну, я думаю, что можно начинать. А, что же такое фитоосвещение да, и почему фитосветильники для нас очень важны? А, как мы знаем, что для того, чтобы растение гармонично а, у нас с вами развивалось, Ему необходимо а, естественный свет. И недостаток ультрафиолета приводит к снижению роста саженцев, увяданию побегов и в целом к слабому развитию растений. А на следующем слайде, если мы посмотрим, мы с вами видим а, растения, да, а, для которых а, требуется длинный световой день. Вот, а, то есть, а, И как мы знаем, что а, наибольший дефицит солнечного света у нас приходится на период, с ноября по март, когда длина светового дня ну, в средней полосе, по крайней мере, не превышает 8 часов, данным типом растений требуется дополнительная подсветка. Что же у нас относится, какие растения? Да? Представлены на слайде декоративные растения, комнатные, да, которые, там, я думаю, в каждом квартире, в каждом доме присутствуют. Так у нас и овощные культуры, да, рассада. Потому что у нас конец января с вами на дворе, соответственно, в следующем месяце, в феврале, садоводы-любители уже будут у нас высаживать рассаду первую, и для этого как бы, им тоже обязательно потребуется фикс-светильники и дополнительное освещение. Вот. А, то есть если декоративные такие а, тропические растения, которые привыкли к длинному световому дню, а, им требуется от 12 до 15 часов светового дня, да то есть а, а, такие как кактусы, бугенвилия, то, что у вас представлены а, на слайде, вот, то, конечно же, в период вот, текущий короткого светового дня такие растения у нас а, немножко как бы увидают и а, чувствуют себя не очень комфортно. Да, также это касается и овощных культур, таких как томатов, огурцы, перцы. А, для того, чтобы они а, ну, как бы, вовремя и созревали, и прорастали, и как бы, были здоровыми, а, им требуется тоже достаточно много светового потока. А, то есть световой день для них должен длиться там от 14 до 16 часов. Но тоже это зависит от разного вида культуры. Вот. Соответственно, когда у нас растение не получает свою норму света, на следующем слайде мы видим, что может происходить с данным растением. Да? то есть Тут налицо признаки да, увядания растений какого-то болезненного состояния. То есть комнатные растения представлено у нас слева. Мы видим, что у них, ну, во-первых, пожелтевшие листья, да, редкие неравномерные какие-то побеги, вытянутые тонкие стебли, то есть вот блеклый цвет. Также бутоны могут у них опадаться, не раскрывшись. То есть растения даже могут не зацвести. Вот. Что касается рассады, то рассада, ну, простыми словами, она может просто вытянуться из-за нехватки света. да. То есть листья могут разворачиваться по принципу веера стебель оголятся, и растение будет активно как раз тянуться к источнику света, то есть света мало, вот тот малый свет, который есть, стебель пытается его как бы захватить и, соответственно, как бы вытягивается, и никаких плодов может не принести. Вот, поэтому вывод прост у нас. Для того, чтобы вырастить здоровое цветущие, плодоносное растение и обеспечить растению там рассаде дополнительное искусственное освещение, мы выбираем фитосветильники, да, то есть фитоосвещение, все садоводы понимают, что нужна дополнительная подсветка, приходят в магазин, и первый же вопрос, который у них возникает, а какой фитосветильник выбрать, красно-синего или полного спектра фотосинтеза? А на следующем слайде хочу немножко теоретически, да, там, напомнить, что же такое из себя представляет у нас свет, да, что, ну, как бы, что прячется за научным названием, таким как спектр излучения, да? именно в чем необходимо сделать выбор садовода. А свет – это у нас не что иное, как электромагнитная волна, как вы видите на рисунке. А сверху да, спектр солнечного света. Вот. А дневной свет только кажется нам белым, а на самом деле он включает в себя различные виды да, лучи. Семи цветов, как мы знаем, еще и школьной программы, то есть это и красный, и оранжевый, и желтый, и голубой, и синий, и фиолетовый. Причем каждый цвет имеет определенную длину волны. Однако разная длина означает не только разный цвет на самом деле, но самое главное, что это разное количество энергии, которую эта волна несет. То есть волны с меньшей длиной в себе содержат больше энергии. И если мы посмотрим уже с вами на табличку которые ниже расположены на слайде, то мы видим то, что у нас синяя волна колеблется в диапазоне 440-485 нанометров. И, соответственно, она у нас несет больше энергии. Да? А самая длинная волна, допустим, у нас здесь красная, диапазон 625-740 нанометров, она у нас представляет собой ну, как бы меньшей энергии, соответственно. Вот. И то есть если упростить все наши цвета там, до привычных трех, это красный, зеленый и синий, и мы увидим, что синий цвет содержит больше энергии, поскольку его волна самая маленькая. Вот. Да, соответственно, красный цвет меньше, ну и зеленый чуть меньше. Вот, но по... ученые проводили много исследований и выяснили, что как бы для того, чтобы... Растение развивалось и проходило все свои естественные биологические процессы. И не важно не только свет как источник энергии, да, но важно он также как регулятор роста и развития. А за этот рост и развитие выступают определенные спектры в свете. Да. Так, допустим, красный спектр он отвечает за вытягивание стебля, за его вертикальный рост. А синий спектр, наоборот, тормозит рост стебля в длину но способствует его утолщению, наращиванию зеленых листьев. Вот. Кроме того, кроме известного всем нам хлорофила, в клетках растений еще есть один пигмент – фитохром. Он отвечает за регуляцию суточного ритма жизни, а также за цветение. За образование фитохрома отвечает красный спектр. Следовательно, именно он стимулирует образование цветов и плодов. Вот. В более поздних экспериментах по ученых обнаружилось, что зеленые лучи, тоже не так бесполезно, как думали изначально. Потому что дело в том, что благодаря своей проникающей способности зеленый свет снабжает энергией более глубокие участки листвы. Куда уже не долетают ни красный, ни синий. Поэтому я думаю, что смело можно сделать вывод, что действительно каждый спектр важен но на определенном своем этапе развития. Давайте же сейчас посмотрим этапы этого развития у растения на следующем слайде. Если весь жизненный цикл растения представить вот в такой а, спектрограмме, да, то мы с вами увидим, что за прорастание семян а, у нас выступает это энергия красного спектра, отвечает. Да? За период вегетации, то есть самый активный период роста и развития растения, у нас отвечают сразу несколько спектров. То есть это тут участвует и ультрафиолет. И синий спектр, и зеленый, и оранжевый, и красный, и дальний красный, и даже белый. Вот. А когда уже происходит период бутонизации и цветения, то в основном за данный процесс именно выступает тоже красный спектр. В том числе красный и синий спектр преобладают в периоде плодоношения. Если мы посмотрим на следующем слайде, то мы с вами можем сделать выводы, да? чем же красный и синий спектр. И полный спектр у нас отличается друг от друга. Во-первых, красный-синий спектр у нас содержит самые необходимые волны для растений, как мы увидели на предыдущем слайде. Синий спектр активирует прорастание семян, стимулирует рост корневой системы. Красный спектр применяет в период цветения и формирования завязей. а для органического роста рассады рекомендуется чередование синего и красного оттенков. А теперь посмотрим на картиночку слева. Это полная спектрограмма, да, это полный спектр. Он у нас позволяет полностью заменить солнце, и поэтому отлично подходит для всех стадий жизни растения, в том числе для прорастания семян, цветения и плодоношения. Идеально подойдет и для взрослых, <coughs> извините, комнатных растений в период короткого светового дня, потому что можно смело поставить растение в любой уголок дома, включить подсветку, полного спектра фитосветильник и не переживать, что вашему растению не хватит света. Теперь давайте перейдем, наверное, больше к на следующем слайде. Мы посмотрим уже наш ассортимент нашей компании. Да, поскольку мы немножко так поговорили о различиях спектрах, мы теперь можем понять, какие светильники можно выбрать, либо предложить там нашим клиентам для тех или иных целей. Начнем мы с наших... Первопроходцев в области фитоосвещения в нашей компании – это светильников АЛ 7000 трубчатых светильников, мощностью 8, 12 14 Вт они у нас представлены. Достаточно они очень компактны сами по себе, но их главное преимущество заключается в том, что они могут соединяться в линию до 120 Вт. Да, то есть достаточно много вы можете их соединить между собой. Они у нас представлены в красно-синем спектре. Свечения имеют красно-синий спектр. В комплекте у нас идет шнур с вилкой, два коннектора. То есть есть у нас жесткий коннектор для соединения светильников стык в стык. И есть уже такой гибкий коннектор для транзитного соединения между собой. И также очень важным их преимуществом являются тросы для подвесного монтажа. При помощи этих тросов вы можете данный светильник уже подвесить какой-то поверхности к потолку, либо к какой-то там верхней части стеллажа. Поэтому удобство как бы монтажа в этом светильнике это большой его плюс. Подходит данный светильник для досветки комнатных растений, для выращивания рассады, для также вегетации и цветения. Ну, может использоваться как в теплицах, в квартирах, так и в оранжереях, да, поскольку есть возможность в большом количестве его соединять. Давайте перейдем с вами на следующий слайд. Тут у нас наши такие любимые компактные линейные светильники AL7001-7002. Представляют собой размер типа Т5 трубки. Они у нас также представлены в трех мощностях. Это 9, 14, и 18 Вт. Соединяются в линию, но уже до 45 Вт. Имеют тоже преимущество в том, что у них... Выключатель на корпусе в монтажном комплекте входит как шнур питания, так также и провод для транзитного соединения. Данные, соответственно, вот цветенки у нас имеют два типа свечения. Это красный-синий спектр и полный спектр. Подходит хорошо для подсветки и комнатных растений, также и для выращивания рассады, и для вегетации и цветения. На следующем слайде у нас сравнительные характеристики небольшой сравнительный анализ да вот светильника L7000 L7000 потому что очень часто спрашивают как бы в чем их разница ну они визуально достаточно похожи вот тоже вот имеют и красный красно-синий спектр в обоих моделях представлен вот ну а L7000 мы завели чуть ранее в наш ассортимент. вот он такой первопроходец немножко он отличается от 701 именно своим размером он все-таки будет помощнее и по весу он будет чуть потяжелее, да? там вот вы видите, что вес у него там 135 грамм а, против АЛ7001 77 грамм, вот. а, то есть у него а, идет соединение в линии до 120 ват по а 7001 до 45 ват. А выключатель на корпусе есть у нас у обоих моделей представленных, да? и у АЛ7000 и у il 7001 вот, плюс l 7000 а, в том, что у него есть также тросы для подвесного монтажа, но у AL7001 у нас теперь тоже есть а, такой большой плюс, который я вам хочу сейчас продемонстрировать. Если позволите, мы включим камеру. А, у нас для данного светильника в нашем ассортименте теперь присутствует вот такая подставочка, вот у меня в руках светильник al 7001 я вам продемонстрирую, да? Вот данная напольная подставка, которую вы можете использовать для вашего светильника, так, поместив, допустим, рассаду, да, ну, это все происходит на полу, для удобства я вам демонстрирую на столе, вот, подключив его и, соответственно, обеспечив дополнительную подсветку. Вот. Достаточно удобная стойка, очень устойчивая. То есть, если, конечно, там ваши домашние животные не любят так активно бегать или избирать на своем пути, она у вас отлично встанет как бы, на вашу да, зону оранжевения, где у вас располагаются растения. Вот. Данная подставка у нас подходит для всех моделей AL-7000 и 7002 для компактных типа T5. Давайте перейдем к следующему слайду. А, то есть по сравнению немножко как-то, я думаю, какую-то ясность внесли. А вот на вашем экране как раз напольная подставка, о которой я вам говорила. да. Ее размеры представлены. То есть ну, ширину, соответственно, вы можете регулировать, поскольку она состоит из двух стоек по ширине вашего светильника. Вот, ну, легкое и мобильная, как бы, это ее преимущество, да? что где-то в напольном пространстве она много места не занимает, но при этом свою функцию выполняет. А на следующем слайде тоже представлена интересная модель светильников для наших растений. Это у нас светильники настольные, модель DE7000. Они представлены в двух модификациях. То есть первая модификация – это с двумя модулями, либо головами, чтобы было понятно, да, и вторая модификация – это с тремя модулями. А, давайте сейчас я вам тоже продемонстрирую, как работает данный светильник. А, тут особенность данного светильника, что он идет у нас от USB, работает, то есть вы можете, вот как я, либо подключить это, его к Powerbank, либо использовать просто адаптер, который, я думаю, у каждого там да, в квартире найдется, и не один. Вот. То есть при помощи, допустим, PowerBank у нас тут есть пульт на шнуре питания, для каждой модели представлен. Вот. Данный светильник у нас имеет красно-синий спектр свечения, но вы можете регулировать, то есть вы можете включить либо красный, то есть менять спектр, либо синий, только синим будет он вас светить, либо красным, либо красно-синий, да? то есть совмещать два спектра. Также, что очень удобно, вы можете менять яркость у данного светильника, то есть делать его чуть, допустим, ярче, либо чуть менее ярко. Вот. Далее тут присутствует, я считаю, что очень удобная функция – это таймер. Таймер, который позволяет вам включить светильник да, на определенное количество часов 3, 9 и 12. То есть через три часа, если мы нажмем кнопку таймера и поставим 3 часа установки, наш светильник выключится. И ровно через сутки в это же время он также включится на этот же диапазон времени. То есть таймер имеет также функцию запоминания. Давайте еще раз вернемся к этим моделям на слайде, чтобы немножко подробнее о них остановиться. Вот. То есть, помимо того, что как я вам продемонстрировала, у них есть 10 режимов яркости. На них гарантия у нас идет. Два года, то есть достаточно такая очень длинная гарантия. Вот, отлично они подходят как и для рассады, так и для того, чтобы ваши ну, комнатные растения либо рассада зацвела, и для созревания и роста. Так, про яркость я сказала. Ну, как бы, в принципе, вот эти две модификации на текущий момент очень так пользуются у нас популярностью, поэтому как бы, тоже хочу обратить ваше внимание на них. Хочется в дополнение сказать, что вот тем моделям, да, которые у нас таймеров не имеют, как вот наш ДИ модель а непосредственно на шнуре, мы предлагаем вам приобрести розетки таймеры, которые тоже есть в ассортименте нашей компании. То есть у нас есть как и механические розетки, так и электронные. Это кому уже, да, как предпочтительнее, удобнее чем пользоваться. Соответственно, с их помощью вы можете уже там регулировать, да, световой день для ваших растений. А поскольку хочу напомнить, ну, я думаю, многие, кто увлекается выведением там цветов растений, знают прекрасно то, что растений нельзя подсвечивать круглосуточно, да, то есть это должны быть определенные часы, растение также должно иметь процессы, да, она, точнее, много процессов происходит в темное время суток, и для этого как бы, отсутствие, полное отсутствие освещения темнотами также важны. Ну, вот, а розетки вам послужат непосредственно ну, отличным как бы, да, помощником в быту, для того, чтобы не забывать вовремя включать растения подсветку дополнительную, ну и, соответственно, вовремя ее выключать. Вот, Коллеги, если есть какие-то вопросы, поскольку по ассортименту, наверное, я все так рассказала, да, более детально, вот, то, в принципе, я готова вам на них ответить. Так, как рассчитать правильную мощность и высоту, будут ли подставки под светильники, не под Ну, подставку я вам продемонстрировала. Она у нас выступление вот, будет на этой неделе, в среду или в четверг, прям точно вам не скажу. Будет ну, как бы рассылка по компании, кому интересно, можно обратиться к менеджеру. Персональным он вам подскажет уже, да, по поводу этой подставки и цену, соответственно, и позицию. Вот, то есть подставка у нас есть. К сезону в этом плане мы готовы. Так, следующий вопрос: для чего синий? Кто-то не понял, да? Ну, вот, я, как я показывала на спектрограмме, синий цвет он активирует прорастание семян и стимулирует рост корневой системы. Так, есть если тайминг, сколько часов в сутки должны светить светильники для растений? А, тайминг есть не у светильника для растений, а тайминг... Это Владимир, да? Вот, а тайминг есть у каждого растения. Сколько ему необходимо а, дополнительной досветки в сутки? То есть, и, то есть если это растение длинного светового дня, соответственно, ему нужно, допустим, 14 часов а, светового дня в сутки. И если у нас 8-часовой день... А, ну, как бы путем вычисления, мы понимаем, что 6 часов дополнительно мы должны его досветить. Мы можем это сделать утром, пораньше, включив ему освещение да, до восхода Солнца за пару часов, допустим, да, тем самым, как бы сказав ему э -гэ -гэ, просыпайся, начинаем, да, как бы именно вот, э, все стадии там, э, активации, э, либо вечером также его досветить. Но это уже зависит от конкретного растения, от конкретной культуры. Угу. Так, следующий вопрос. Настольный светильник ди и 7000. Только на прищепке. Да, он у нас представлен на прищепке. Причем хочу сказать, что захват прищепки достаточно широкий. Он позволяет как вот в столешнице его там да, хорошо закрепить, так и к подоконнику. То есть более таком, ну, как бы широким. Для этого необходимо ну, немножко да, усилия приложить, чтобы сделать такой. Хват более широкий. вот, Поэтому да, он у нас представлен именно на столешнице. Ой, извините, на прищепке. Также можно прицепить к стеллажам, кто используется стеллажи для своей рассады, там, да, тоже очень отлично крепится. А вопрос по фитолентам. Да? Не планируем ли мы вводить в ассортимент? Ранее они у нас были. А, ну, поскольку у нас сейчас фитоосвещение а, набирает обороты в плане развития, а, так приоткрою небольшой секрет, что ожидаемые новинки по фитоосвещению, но об этом мы уже будем рассказывать, я думаю, на следующем нашей презентации. Вот я, Скорее всего, фитоленту мы тоже рассматриваем в заведении, но пока изучаем потребность именно конечного потребителя в данном виде продукции. Так, ссылку запись на ссылку обучения, пришлем ли мы? Да, я думаю, что ну, там, буквально завтра у нас будет доступно уже... Запись нашего вебинара, соответственно, мы с вами обязательно со всеми поделимся. А про мощность и расчет освещения высоты, вот Елена спрашивает, да? Но если говорить про мощность, чем мощнее у нас идет фитосветильник, соответственно, тем больше площади он может осветить ваших растений, да? Ну как бы больше дать ему того спектра, который требуется, и большее количество также освещения. Вот ну и расчет освещения он именно как будто тоже зависит от того, сколько вам нужно осветить ваших комнатных растений, там, либо какой у вас стеллаж. Там. вот если у вас там большая оранжерея, конечно, тут нужно брать несколько допустим линейных светильников большое количество и уже там исходя из площади оранжереи подбирать именно мощность Светильники разной мощности можно ли соединять в линию. Так вот, разные мощности, к сожалению, не рекомендуется соединять в линию. Все-таки это предпочтительно, что это будет одна мощность, подразумевается. Коллеги, если есть еще вопросы, можно их также задать в чат. Если вопросы нет, то, наверное, будем уже немножко завершать наш вебинар, для того, чтобы не занимать... Ваше время драгоценное. Да? Если будут какие-то дополнительные вопросы, вы можете всегда со мной связаться, задать их либо через вашего персонального менеджера, либо как-то мне лично. да. Вот. А как понять мощность на площадь? Как правильно посчитать? Клиенты очень часто спрашивают. А давайте, наверное, по расчету мощности для определенной площади мы подготовим вам ну, дополнительный материал. Ну, в ближайшие пару дней и выложим для того, чтобы клиенту как-то правильно это апеллировать. Потому что вот по различиям спектров тоже очень много спрашивали, поэтому подготовили дополнительную листовку, чем один спектр отличается друг от друга, чтобы как-то вот прям на таком простом доступном языке можно было бы клиенту объяснить. Вот, если по поводу мощности расчета высоты освещения еще какие-то есть вопросы, то можно также их задать. Ну, поскольку вопросов больше нет, коллеги, спасибо за то, что... Так, какая длина подвесов? Длина подвесов у нас идет один метр. Один метр у нас идет длина подвесов. Вот они у меня тут на экране представлены. Сейчас продемонстрирую. Ну, соответственно, вот вы можете ваши светильники так подвесить на данных подвесах. А кому-то кто-то пишет, не понравилось, все быстро о чем объяснили. А, к сожалению, мы по времени просто не располагаем, очень большим временем. И а, фитоосвещение, а, если его действительно ну, как бы освещать прям с точки зрения а, правильности, да, ну, в плане того, что полностью раскладывать все спектры а, и полностью брать все физиологические процессы, растения, то это получится где-то, наверное, часа на два. К сожалению, никто таким временем не обладает. И все-таки обычный обыватель, он больше всегда хочет знать, именно какой мне светильник как бы приобрести вот, ну, для вот моей рассады, допустим, да, там, либо для комнатного растения, которое у меня стоит там, постоянно в тени. Там, в офисе у меня нет окон, соответственно, вот мне что-то требуется. Да, Фитоламп фит у нас пока в ассортименте нет, но в ближайшее время они будут. То есть фито-лампы у нас будут как бы точно. А подставка у нас продается отдельно, она в комплекте не идет, то есть, потому что кому-то она требуется, кому-то кто-то располагает просто светильник на стеллаже, там, да, на подоконнике а без подставки. Вот, ну Отдельно вы можете подставку приобрести. Коллеги, ну с вашего позволения, позвольте, наверное, данный вебинар уже подвести в итогу подставка в комплекте так. Очень вопросы все-таки есть. Давайте продолжим. Подставка в комплекте две штуки или одна. Комплект у нас состоит из двух стоечек, но он идет как одно цельное изделие. Вот одна подставочка продается как одна цена за изделие, соответственно. Упаковывается вот так она, складывается и упаковывается в такой прочный пакет. Так, цена подставки у нас будет известна, когда она у нас придет на склад. Это будет в среда или четверг, как я говорила, этой неделе. И сразу же вы получите рассылку о поступлении и о цене продукции. То есть это, до конца этой недели ну, у вас будет уже и цены, и понимание, там, какое количество придет. Ну, на этом, наверное, все-таки. Будем подходить э, к концу. А презентацию вы можете э, по почте, она будет достаточно весомой, да, наверное, все-таки через ваших персональных менеджеров можно будет ее получить э, каким-то более удобным способом. Вот. Ну, обязательно готова с ней поделиться, да? как бы для того, чтобы вы уже более, там, ну, более тщательно могли ее изучить и пройтись, соответственно. Да, ну, как вариант, как ссылка в облако. Также мы можем сделать. Все, коллеги, всем спасибо, желаю всем хорошего трудового дня сегодня, выбирайте освещение от Феррон ну, и скорейшего наступления нам с вами весеннего периода. Всем до свидания.